Вот меня не любит, царапается гад. Скажите ему, люди, нельзя же делать так. Люблю его, я очень, да, мы с ним живем. То вадим, то не очень, но вместе мы вдвоем. Мы с ним, когда играем, я шутку, он серьез. Игру воспринимая, кусается до слез за крови, живого места нет, Речу порой от боли, ругаюсь, что есть свет. Люблю его в очень, давно мы с ним живем, То ладим, то не очень, но вместе мы вдвоем. на кот за лица, начнет как тебе драть, И может так случиться, загонит на кровать, на доме, как хозяин, где хочет, там и спит, Ведет себя, как барин, и тьющий паразит. Люблю его, я точно, давно мы с ним живем, То ладим, но не очень, но вместе мы вдвоем. А спать, когда ложусь я, он ляжет мне под бок, И ему слегка прижмусь. Вернувшись, как глубок, вот так с котом мы дружим, то слезы, то любовь. Делю с котом я ужин, прощаясь его вдоль. Делю с котом я ужин, прощаясь его вдоль. Люблю его я очень, давно мы с ним живем, то ладим, то не очень, но вместе мы вдвоем.